Обсудим повторные изменения ОСАГО, поговорим, посмеемся об автомобильных новостях вместе с Андреем Вдовиковым, блогером, экспертом. Здравствуйте. Здравствуйте. Подписывайтесь на Андрей, на его YouTube-канал, на канал в Дзене. Не забывайте поставить нам лайк и подписаться на наш канал тоже. Мы будем и про новости, и про политику, и дальнейшие интервью тоже об автомобильных новостях будут. Про изменения в ОСАГО. Андрей, у нас известно, что в 2022 году у нас расширили тарифные коридоры, и понятно, что... Это будет касаться увеличения стоимости э, страховки обязательной ОСАГО. Насколько увеличились эти коридоры в процентовочном, в реальном соотношении? Есть ли какие-то уже примеры? Там, допустим, покупал, покупал ли сам ОСАГО уже в этом году? С ОСАГО интересная история. Коридор вроде бы расширился незначительно. На 26% вверх, на 26% вниз. Но страховщики, они же хитрые. Да? То есть, если что-то... Уменьшилось, значит, что-то увеличилось. А если что-то увеличилось, значит, мы будем продавать по увеличенным <laughs> тарифам. Вот. И в первую очередь эта вся история касается молодых водителей. Потому что там а, сам-то тариф вроде бы увеличил незначительно. То есть минимальный там был, было там, 5 с чем-то тысяч, стало там, 6. 5400. Да, 5400, стало 6,7. Да. Но если это брать в максимале, да, максимальная стоимость полиса ОСАГО со всеми накрутками 50 60 тысяч составляет для автомобилей минимальных каких-то комплектаций вот если водитель вот прям нулевый, ему продадут могут продать поле за 40 50 60 тысяч то есть есть такая, я прям смотрел, есть специальная таблица. Ну, там был указан повышенный коэффициент да, бонус, бонус. Повышение коэффициентов там, за аварийное вождение, за стаж вождения. Там, не дай бог еще были ДТП у водителя молодого и так далее. То есть и получается такая история, что реально страховщик может продать там за 50-60 тысяч естественно за такие деньги никто у него ничего не будет покупать ну как, как по мне то есть именно ОСАГА за такие деньги дороговато вот что посоветуете делать тогда молодым водителям нарабатывать стаж вождения без аварийной я могу сказать и вообще с полисами ОСАГО я делал сюжет на тему что водители массово отказываются от полюса ОСАГО, Была так, есть такая статистика, она уже есть сейчас, что в принципе по России где-то процентов 30 или около того водителей это ОСАГА не покупают. И этот процент постоянно увеличивается, потому что, во-первых, подняли цены, во-вторых, выплаты. Я автоэксперт вдовиков не просто, потому что я так назвался, а потому что я реально судебный эксперт, делаю калькуляции, ну, экспертизы ОСАГА, для взыскания с виновников, для суда. По единой методике, по рыночной стоимости. Так вот, по рыночной стоимости, допустим, одно, одно и то же ДТП, вот машина попала, э, по ОСАГА заплатят 30 тысяч ущерба, а реальная стоимость ущерба 100 ну, то есть вот такой разбор. И в таком случае приходится идти в суд, доказывать разницу между да. единой и реальной методикой. Да, да. эти деньги с виновника, если вы хотите починить и тут, еще, и тут еще важно, пока ДТП находится в судебном разбирательстве, КБМ не насчитывается виновнику, правильно ведь? Коэффициент бонус малуса. Ну, да. да, увеличение КБМ не учитывается, пока ДТП находится в суде, насколько я понимаю. Ну, да, да, то есть пока не завершится вся эта история. Вот, поэтому... и, и, тут еще, и тут еще, кстати, вопрос. У нас, получается, ежегодное же обновление КБМ, и какая история может быть? Вот Человек попал в ДТП, угу. у него судебное разбирательство больше года, соответственно, ему ввиду совершенного ДТП, находящегося в суде КБМ, не увеличивают сначала. Угу. Проходит второй год, судебное разбирательство закончилось, у нас же обновление КБМ ежегодное. И какая история может произойти, что просто за совершенное ДТП увеличение КБМ не случится, потому что прошло два года, уже пересчитались коэффициенты, и, по-моему, это... Такая, такое интересное несходство. Да, — Конечно, несходство. Там с этим а, КБМ вообще бардак. <laughs> Потому что даже есть если интересно, можно в поисковике забить восстановление КБМ. То есть это есть такая реальная существующая. — Это легальная услуга? — Да, реальная услуга. То есть просто страховщики забыли про то, что у водителя есть КБМ. — Дорого? — это, Нет, это стоит каких-то небольших денег. Массово забыли Забывают страховщики, и прям есть люди, которые занимаются восстановлением КБМов этих, чтобы полис был меньше. Вот. И я бы хотел сказать еще одно последствие вот этих вот изменений коридора, это же инструмент давления на водителя, да. потому что да. страховщики, они продают полисы тем, кому выгодно продавать полисы. То есть безаварийный водитель, там определенные марки автомобилей, которые чтобы дешевые запчасти были определенные, там, требования и так далее. А для водителей, допустим, мотоциклов каких-нибудь японских автомобилей, еще, то есть в, любых автомобилей, у которых запчасти дорогие, да? ну, сейчас везде запчасти дорогие, а, вот. Просто страховщик имеет а, реальную возможность не продать полюс. Он скажет: ваш полис стоит 56 тысяч рублей. До свидания. <свят> и все. Насколько сложно стало страховщикам сейчас, ввиду санкций, ввиду проблем с возом запчастей, ремонтировать иномарки? Очень сложно. И, в принципе, это, и раньше это было сложно, потому что даже, ну, если мы берем вот Севастополь, да, у нас тут есть некоторые сервисы, не буду называть конкретно, да, качество ремонта страдало и сроки. То есть, по закону, у нас в 30 дней должны машину починить. То есть, вот мы ее сдали, через 30 дней новенькую практически забрали. Но это не так, потому что, во-первых, не через... БУ-запчасти? Да, БУ-запчасти, всякие тайваньские аналоги и так далее. По закону, мы должны ставить, вот у нас Volkswagen, мы должны поставить крыло от Volkswagen. Они какой-нибудь чуник Они дядюшке Ляву. Хотя оно, в принципе, аналог, но по закону же положено у нас. И если владелец не давал согласия, владелец может написать: Я согласен на ремонт аналогами. А у нас как происходит? Попадая в ДТП, он едет на сервис, его страховая направляет, ему говорят: вы согласны на ремонт БУ и аналогами? Мы тогда вам починим. Если не согласны, идите, возвращайте страховую. Чаще ли стали в Тотал сносить машины из-за того, что невозможно отремонтировать их или отказываются ремонтировать аналогами ибо пчастей Ну, в Тотал тоже, когда выгодно страховой комп. Тотал это же что, что значит? Тотальная гибель автомобиля. И если стоимость ремонта выше стоимости рыночной запчасти. То есть у нас машина 300 тысяч стоит, у нас ремонта там на 400. Ну вот, да, из-за увеличения стоимости да, ремонта Но страховая в этом случае должна выплатить там где-то 250. Ну или 200. Это если мы говорим про да, клиентов, там... которые застрахованы исключительно по, каскам, по, -пас -пас -пас по -пас Мы не да. трогаем тех, кто по каска, у кого полная покрываемость да, стоимости да. автомобиля. ПО да. показка тоже есть свои нюансы, потому что по по дилерам, по ремонтам. Потому что, допустим, вот был клиент, у него магнитола не работала, дилер. Он пришел к дилеру, говорит, не работает. Он говорит, езжайте в Краснодар. <с> ну, это в Севастополе, да, все происходит. Она говорит, лежайте на ремонт в Краснодар, там вам все починят. — Он, естественно, обратился, мы ему помогли добиться справедливости, то есть отремонтироваться непосредственно в Севастополе. — Про дилеров. Если сравнивать, человек приходит в автосалон, покупает новый mm -hmm. автомобиль, и ему предлагают застраховаться напрямую у дилера, там mm -hmm. сидит страховой брокер, все дела, казалось mm -hmm. бы, удобно. А насколько это дороже в сравнении с тем, что человек выйдет из салона без полиса, поедет напрямую там, в любую страховку? компанию mm -hmm. в офис и застрахуется там. Вот разница между стоимостью страхования у брокера в автосалоне и напрямую страховой. Ну, все зависит от наглости агента, скажем так. Это же все агенты, которые да, да, сидят да. у автосалона. Естественно, это дороже. Насколько? Ну, вот Приблизительно от минимальной до максимальной ну, на От процентов 10-30. От 10 до 30 процентов. Да, то есть то, точно не скажу, но это, это же агент, то есть он продает полис с наценкой какие-то свои денежки. Все, и тем более все, что продается в автосалоне, это сейчас очень дорого. Оно было очень дорого, а сейчас стало вообще какие-то космические цены. С автомобилями, автопромом, автомобили... болями автомобилистов мы в целом разобрались. Но есть же еще некоторые такие моменты. Законодательства, а точнее его изменения. Какие у нас есть изменения в последнем промежутке времени, недавнем по законодательству для автомобилистов? Что новенького? Новенького действительно прибыло. Каждый месяц у нас какие-то все новшества и новшества. Итак, что у нас? У нас электронные ПТС с ноября этого года появились. То есть теперь ПТС в бумажном виде не выдаются, они выдаются сразу в электронном виде вот и прогресс так сказать не на госуслуги присылаются эти птс э -э технически я еще как бы не сталкивался ну видимо да через госуслуги либо э -э в электронном виде непосредственно в гибдд как-то они выдаются То есть — Ждем вариант, когда в окошко будет просовываться ага. флешка в ГИБДД. — Да, это ваш ПТС. Заберите и Ну учьте. да, это, скорее всего, в телефоне. И, кстати, права в электронном виде еще, ну, они больше в тестовом варианте, потому что реальное водительское удостоверение нужно с собой тоже возить, но в электронном виде тоже можно. — Интересно, как скоро сотрудники ГИБДД привыкнут к электронным правам. — Мне кажется, они уже привыкли сами дальше что у нас изменения для дальнобойщиков теперь дальнобойщиков у нас еще больше будут контролировать специальные приборы им платона не хватило установят как они то ли тахографы в общем, прибор, который а, фиксирует от... время в пути, время в пути, километраж, да. километраж время отбора. А разве не проверяли карты тахографов до этого? Мы проверяли, просто... но сейчас это полностью уже вступило в законную силу изменения. А, то, есть, то есть до этого тахографы были такой необязательной мерой? Ну да. Mm мне что-то казалось просто, что это такая уже прям обяз... обязательно въевшаяся штука. У нас по регионам часто встречал, что водители грузовиков, там категория ДЕ, это запросто проверяют тахограф и просто быть будет... трафу. Даже, даже не думал, что это может быть какая-то необязательная законодательная мера. А что еще нового? Так, еще нового. А, ответственность ДПС. Я делал однажды видео, что... Была такая законодательная инициатива э, вменить инспекторам ДПС, которые ви, выпишут э, неправомерный штраф, штрафовать своих инспекторов за этот штраф. Штраф, штрафом, штраф погоняет. Да. То есть этого инспектора непосредственно могут оштрафовать. Реально, такая инициатива рассматривается в первом чтении уже в ноябре этого года, то есть в текущее время. И, возможно, будет принято. Поэтому. Ну, кстати, да, интересная мера. Угу. Дальше. У нас таможенники, оказывается, теперь могут э -э, с погонями и песнями останавливать автомобили, которые ну, больше 3,5 тонн, угу. с целью проверки их на соблюдение таможенного законодательства. И они прям могут себя вести как инспекторы ГИБДД, то есть останавливать, требовать э -э, предъявления всех документов, проводить досмотры и так далее. Вот с ними тоже такая история. Увеличение полномочий происходит с таможенниками. Интересно, а по внутренней грузовой безопасности что-то изменилось с учетом теракта на Крымском мосту? Ну, это больше локальные меры. Просто, например, было распоряжение Путина в общей федеральной по транспортной безопасности усилить все, все проверки. Угу. Вот, получается, мы про таможенников услышали. Ну, Будут... это, это, это, видимо, связано. Что... — ну, Таможенники — это же выезд mm. Въезд и выезд, да пересечение границы. — Да, есть... вот, про пересечение границы. — То есть, возможно, там такая история, что не было у них полномочий именно задерживать автомобили, которые уже выехали. Mm. вот Либо ну, для чего-то это нужно, видимо, расширение полномочий в связи с усилением контртеррористической безопасности, возможно. — Ну, кстати, да, мера крутая, тем не менее. Вот. Ну что еще? Приняты новая редакция правил дорожного движения, кстати. Что там нового? Там нового там у нас появились регулирование самокатчиков. А, да, средства индивидуальной мобильности. То есть определили, кто такие, что такое средство индивидуальной мобильности. Туда у нас включились электросамокаты, гироскутеры, велосипеды, велосипеды с электромотором или просто. Электромотором, да и так далее, скутеры. То есть все средства индивидуальной мобильности, для них специально. знаки. — наверное, туда же должны были включить. — Ну все, это же гироскутеры ага, есть. Ага. Просто, вот. ну, допустим, если они моноколесо не включили, оставили чисто вот перечень не исключительно из упомянутых ранее э, средств индивидуальной мобильности, то получится так, что там моноколе... от моноколес придумают еще какие-нибудь штуки нет, с электромоторами. А, там... И они будут опять вне законы. И опять нам придется принимать поправки в ПДД. — Господи, прости. Там полностью все вот эти средства индивидуальной мобильности перечислены, mm -hmm. знаки для них придуманы, их права, обязанности и так далее. А какие у них права будут? — Двигаться по правому краю проезжей части? А, — То есть там определенный лимит на мощность двигателя. То есть если превышает определенный лимит, нельзя двигаться ему э, по тротуару. То есть они могут двигаться по тротуару, но не выше определенной скорости. — Там, по-моему, лимит 25 будет. — Да, километров не больше 25 км в час. Это по тротуару? — Да. Uh -huh. И по трассе, тоже по правой части проезжей, э, по правому краю проезжей части могут двигаться там ну тоже не более определенного ну наверное в скоростных диапазонах 40-60 да, да. Вот. А экипировку, какой-нибудь шлем на коленнике, на локотнике обязали водителей <связать> электросавокатных? <связать> Еще, кстати, насчет экипировки я не помню. Ну, что потому я что я я, бы, если, если электросавокатчик несется со скоростью 60 там, по правому краю обочины и ну, какая-то внештатная ситуация на дороге, а дорога это всегда у нас очень динамичная <связать> обстановка, и ну... Ну, вообще на, это отправно опасное все. Ноги Я... шуму поснится, ну, очень по-дурацки. Я помню, что внесли э, именно изменения касаемо пешеходных переходов. У нас же велосипедист, когда переходит переход, Обязан должен... спешиться. спешиться. То же самое и сейчас внесли относительно вот этих средств индивидуальной мобильности, потому что такой нормы не было. И они частенько проезжали переходы, скажем так, на коне, да, на средстве угу. своем индивидуальной мобильности, что... Провоцировал ДТП, потому что быстро действительно проезжает на скейтах, самокатах и так далее. Если помните, вот ребенок на, на кольце скорая сбила ребенка, на скейте проезжал угу. пешеходный переход. То есть я считаю очень своевременное внесение изменений, потому что их все больше и больше. У нас еще, кстати, не так. Вот, а опять-таки Москва, Питер, там прямо это засилье сейчас. — да. Ну и это потому что это выгодный бизнес прокат вот этих вот самокатов вот очень много денег зарабатывается и он развивается просто там, В геометрической прогрессии по крайней мере вот до определенного момента. Что сейчас предпочтительно на бу рынке у народа конкретно? каких-то исследований, ну, естественно, БУ, автомобили. Плюс еще привозят автомобили с Эмиратов, Дальний Восток привозят с Японии. Это сейчас, по-моему, стало популярнее, кстати, да, да, там да. крузак на арабском чипе какой-нибудь привезти. Ну, да, там есть, конечно, свои нюансы, потому что не каждый будет заказывать автомобиль, привозить из-за границы, то есть есть фирмы, которые занимаются. А ее из Штатов стали больше вести естественно, все, вообще импорт автомобилей, которые, скажем так, неофициальный, да, параллельный импорт называется mm -hmm. да, у нас, естественно, он вырос, потому что, что у нас осталось китайцы, и вот так, такой способ ввоза автомобилей. О, кстати, про китайцев mm -hmm. вспомнил же, у нас есть теперь завод «Москвич» возрожденный, mm -hmm. но это да. не те 412-е космичи, комбари и Это уже гораздо по посовременнее. Там, получается, просто крупноузловая сборка китайских da, деталей, правильно, da, da, да? Da, da. А что думаете и вообще про, допустим, современные эти электромобили и валют, которые вышли с АО «Москвич». Uh -huh. Ну, обзоров на них я не делал, не смотрел еще эти автомобили. Ну, китайские автомобили, если они на гарантии, то почему бы и нет, И если человеку нравится, но для меня, как бы, цена от 2 миллионов рублей, мне кажется, многовато. Для... Ну, понятно, что в текущих условиях uh -huh. маемо-шо маемо, но все-таки... Очень, мне кажется, завышенные цены на эти электромобили на китайский, с учетом их цен в самом Китае, да, которые сколько они там, они от 30 тысяч долларов в Китае стоят. То есть 30 тысяч долларов сколько у нас там? Ну, плюс-минус, те же два В этом случае Nissan Leaf, да. праворольный Владивостока будет конкурировать? Вот я бы, если честно, брал электромобили, я бы брал именно Nissan Leaf, потому что они от 600 тысяч рублей идут. — Прекрасные автомобили, есть уже сложилась практика э, и ремонта, и привоза запчастей. — и, да, и даже сборка электроволк на основе Nissan Leaf, вспомнил автоблогера Константина Зарусского академика. Да, — да. да, мне кажется, на основе Nissan Leaf можно делать э, любой. — Электрожигули. — Да, вообще любой автомобиль. Мне кажется, сейчас золотое время для э, скажем каких-то бизнесов, которые вот именно авто будут собирать на основе имеющихся запчастей, какие-то качественные, э, в разумную цену автомобили. Мне кажется, это вот вообще must-have, потому что можно привести те же запчасти, оформить, то есть с, с теми же японскими автомобилями там, в чем проблема? то что пошлина. То есть, пошлина увеличилась, кстати, в последнее время или осталась на месте, пока на государство месте, туда не лезет? Но и, и, и, и шли разговоры, что ее уменьшить, ну как бы воз и ныне там, mm -hmm. Потому что, ну, естественно, у нас весь Дальний Восток, там Сибирь ездит на праворульных японских автомобилях. То есть, если снизят, ну, как бы... Не знаю, упадут про продажи ВАЗа, но мне кажется, у них сейчас продажи <laughs> и так не но У них поезде, да, должны взлететь. <laughs> ну, опять-таки, в вас сейчас нет АБС, нет подушек. Но-но-но-но-но-но-но, э no, no, no, no, no, no, no. они АБС китайские завезли, <laughs> не надо. надо. Под подушки, они, они обещают, что они ищут и найдут подушки. Правда, это не будут подушки, которые собраны из гусиных перьев от бабушки. <laughs> это будут mm -hmm. нормальные подушки. No, Просто no. давайте потерпим и подождем. Наше вот русское терпение, оно большое. И для русской машины мы найдем много русского терпения. У упрощенные варианты какой-то. Упро... Упрощ... Выпускается упрощенная буханка. То есть, что, что уже упрощать? Культурное наследие. Вы знаете, кстати, что буханка это культурное наследие, признанное ЮНЕСКО. Автомобилем, Ого. да. <laughs> что оно является автомобилем, сохранившим в себе э, технологии и технологии мет... и заводские характеристики 50... изначального чертежа. 50 -50, да, 50-60-х годов. То есть это реально культурное наследие. Обалдеть. Вот. Ладно, про наше, про про АвтоВАЗ. Mm -hmm. Имеем же информацию, что АвтоВАЗ по мажорному пакету акций принадлежал Рено Групп. Mm -hmm. Сейчас Рено ушел из России. Вот в связи с этим, интересно, вернется ли к старым наработкам АвтоВАЗ? Ну, понятно, что гранты это у нас и так, mm -hmm. перелицованный восьмерочный движок и джатковская коробка какая-нибудь, или 179-я автоВАЗовская старая коробка. А вернем ли мы на рынок Приоры и Жигули? Вот так чисто пофантазировать. Ну... Может — Ну почему? Вполне... Буханка же выходит с Узамом старым. — Ну да, приоры. — да, да, да, а, а, а давайте вернем вот это приоры львиное ль ль ль ль сердце вместо мотора. Легендарный 126-й мотор. — <daran> Ну почему бы и нет. Мы же идем по пути упрощения. И... Тем более, Вон Лада Нива Тревел, она же до сих пор выходит с вот этим Нивовским движком, построенным еще на основе шестерочного карбюраторного 1.6 движка. Как бы, why почему бы нет, действительно. У меня, если честно, в порядке бреда постоянно вертится такая мысль, почему бы не привозить нормальные машины и не пересобирать их здесь. Вот японские, да, возят же нормальные японские машины. Да. Разобрали, привезли, собрали, назвали сварог там, или, не знаю, не православно, так, ладно. Так, так. С -с -с <св... — Так-так-так, Сварок. Вы, вы сказали, сказали Сварок, и я вспомнил э, попытки уже умирающего в нулевых москвича выпустить, э, по-моему, 20... 21.41 SL mm -hmm. Ярослав Мудрый на реношном движке. Ну, мне кажется, да. <свят> реношный, хотя, опять-таки, я так подозреваю, что то рено, которое... Рено, которое во, еще старое, которое еще Франции. легендарные в 4 арматоры, да. Ну, и вот то, что производится для, скажем, западных рынков, mm -hmm. да, и то, что производилось у нас, это немножко разные вещи. Вот, к сожалению. Кстати, что, как думаете, что у нас будет с экологией, с экологическими нормами, ввиду того, что мы опять локализуем, максимально локализуем свои производства, и как бы нас сейчас не давит Евросоюз, там не евро евронормы. Будем ли мы продолжать нарабатывать, по вашему мнению, экологические какие-то рамки, требования? Будем ли дальше душить наши двигатели для Евро-5, Евро-6 или плюнем на все? Просто сделаем нормальные долгоживущие моторы и будем действовать по своему пути. Вот просто ваше мнение, ваш взгляд. — Ну, я, насколько знаю, уже же выпускается вот тот же «АвтоВАЗ», выпускается... — Ну, у него Травел», у -травел допустим, да, там задушили под «Евро-5» вот этот бедный «Нивовский» мотор, ему и так плохо, его еще и задушили. Угу. Но, тем не менее... Да, конечно, сейчас все на, идет по упрощению, то есть, если нормы не давляют. Нет, я говорю, что э, уже сейчас автомобили выпускаются по нормам вот эти вот упрощенные. Они не Евро 5, они евро 2 или. Евро, 3, евро 2, 5, евро 3, и, да. Евро 2, евро 3. То есть уже это все идет. И никаких. Единственное, что. То есть получается перемещение данных автомобилей за. Границу, да, нашу российскую. Ну да, и там еще в центре Москвы, по-моему, и по токсичности тоже да, где-то введены и, нормы и евро. есть. определенные, ну определенные действительно нормы в определенных районах, а там mm -hmm. почему бы и нет. Что будет с московскими и питерскими таксистами, у которые предпочтительно катаются на актахах, солярисах, а Hyundai-то ушел из России. Ну, и там ВАК вроде как недалеко уже ножки mm -hmm. навострил на выход из России. Да, мне кажется, у нас китайцы. Пересядут Им... навесты. Да, не, почему навесты. На китайцах что-нибудь, что-нибудь. Какой-нибудь... Какой-нибудь датсун, да? А, да, возможно. То есть ждем очередного бестселлера типа Форда Фокуса, только китайского. И ждем свалку солярисов. Из 10 солярисов будем собирать один новый. А сейчас представьте, огромный автопарк, нет запчастей. И что с ними Дедные агрегаторы? Да, это убыточно. Они сейчас будут распродавать все, ну уже, насколько я знаю, распродают все автопарки, которые есть. То есть будут меняться автопарки. И что-то я вангую что будет это Москвич. Вывод, хочешь дешевую машину Пойди сейчас, готовься к агрегатору На аукцион зайти, купи сразу три машины Там оптом, у тебя будет одна нормальная ходовая И два донора, на всякий случай С другой стороны Доступность запчастей И опять-таки электромобиль Он в принципе По своим эксплуатационным характеристикам Гораздо лучше, чем автомобиль с двигателем Внутреннего сгорания, ему не надо менять масла Вот это вот все Просто у него электродвигатель а, а трансмиссионное масло, тосол. Ну, это... Ну, точнее, антифриз, тосол, это же старая это, формула. Это все, то есть у него вот эти интервалы тех обслуживания, само техобслуживание, mm -hmm. оно намного проще, чем... Ну, единственное, опять-таки, батарейка дорогая. И, ну, учитывая опыт лифов, батарейки тебя меняют прекрасно. А где... у нас есть, кстати, в России производство электрокумуляторов? Я ничего не слышал. Ну, пока еще нет, я так думаю. Будем надеяться. У нас с производством в России таких вещей, к сожалению... Помните кризис с бумагой, вот когда. Конечно, да, конечно. Вот да, это, вот это вот не было белой бумаги. Но, как... днем днем с огнем белую снегурочку. Даже тетрапаки молока начали делать из желтого кардана. Почему? Потому что не было своего производства перекиси водорода, которые эту бумагу отбеливает. У нас в России не было производства перекиси водорода. Оно было, но для каких-то оборонных нужд. То есть, вот финны сказали: мы вам не продадим перекись, и все, произошел бумажный кризис весной, То есть и такая же история, а автомобильное производство, оно гораздо-гораздо-гораздо более материалоемкое, наукоемкое, и все-таки, ну, и может быть, как-то это сработает в лучшую сторону, и что задумаются, и начнут делать какое-то действительно реальное импортозамещение каких-то уже и материалов, и компонентов, и так далее, чтобы в дальнейшем производить не только какую-то оборонку, но и реально товары, скажем, народного потребления. Из разряда фантастики на будущее. Mm -hmm. Мы сейчас имеем ситуацию, что у нас Россия задавлена санкциями, но эти санкции, которые вела Европа и Штаты, они mm -hmm. мешают в том числе Европе и Штатам. Mm -hmm. Потому что дешевые энергоресурсы ушли, а дешевые энергоресурсы это залог хорошего интенсивного развития автопрома иностранного. Опять же, подумать, будут ли сейчас производители продолжать вкладываться в развитие, будут ли они готовить еще больше капитал на разработку новых технологий, или сейчас ввиду того, что непонятный рынок энергоресурсов, они притормозят это развитие и встанут приблизительно на том уровне, на котором они сейчас есть. Ну, сейчас, насколько я знаю, кризис чипов еще не закончился, не завершился. Поэтому сбавлять обороты никто, естественно, не будет. Но Просто будут выкидывать больше денег из-за инфляции. Ну, и выкидывать больше денег, и все равно это ограничено количеством а, вот этих самых чипов которое производится только определенное количество, не хватает на всех. То есть и вектор будет в сторону развития вот этой электромобильной промышленности, то есть электромобилей и все больше усложнения. Ну и для электромобилей, кстати, что же нужно, чем интересно, где мы их будем делать. Но мы-то неизвестно где. Ну, китайцы, допустим, выдержат ли они такую нагрузку. Чипы производятся на Тайване у нас, который сейчас с Китаем история, да, там опять-таки нестабильная ситуация. Вот, поэтому пока что такая ситуация. Спасибо, что смотрели. С нами был Андрей Вдовиков, автоэксперт, автоблогер. Увидимся.